Сегодня поделимся с тобой лайфхаками жизни в Турции, знания которых облегчит жизнь, а порой и сбережет твои деньги и нервы. Ты на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. Начинаем. Если в магазине и на прилавке товар стоит без ценников, проходи мимо. Так как с большей вероятностью цену тебе назовут после оценки твоей платежеспособности, судя по внешности. С европейской внешностью цена в таких магазинах всегда будет выше. Либо, если знаешь примерную цену интересующего товара, можешь узнать здесь и сравнить ее, чтобы понять, хотят ли тебя обмануть или нет. Мы с, мы с Вовой не раз проверяли такую вот хитрость и в 90% в таких магазинах нам цену завышали. Да. да. Торгуйся.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 Турки с легкостью могут позвонить своему товарищу, полицею или универу через 15 лет и спросить как дела, а потом сразу же попросить о каком-то одолжении. И это нормально. Никто не подумает, что вы наглый человек, а наоборот попытаются вам помочь. А еще очень часто они сами предлагают помочь с тем или иным делом. И в этом случае также не стесняйся принимать такую помощь так как они и вправду предлагают свою помощь не ради приличия, а искренне. И при отказе порой даже очень сильно могут обидеться. Следующее. Выучи хотя бы несколько основных турецких слов и фраз, так, чтобы турки тебя понимали. Тогда местные уже будут думать, что ты точно не турист, а находишься в процессе ассимиляции. И даже если ты не поймешь, что в ответ тебе скажет турок, Можешь просто объяснить, что сейчас только учишь турецкий, и поэтому еще не все понимаешь. Тебе сразу будет другое уже отношение. Турки очень любят тех, кто пытается учить их язык. Да, очень радуется. <coughs> сразу лучшими друзьями становится. Mm -hmm. Как тот мужик в магазине mm -hmm. рядышком. Mm -hmm. Если сталкиваешься с ситуацией, когда в отношении тебя Турок пытается нарушить закон, например, кинуть тебя с деньгами при аренде квартиры или требует выселения или еще что-то подобное, то покажи ему, что знаешь, куда надо пожаловаться. Скажи, что напишешь жалобу в Джимер. Жалобами прямо президенту страны. Турки очень боятся проблем с законом. Следующий пункт это общайся с соседями, сотрудниками магазинов и лавок. Турки любят неформальное общение. Тогда сразу же получишь другое отношение к себе и помощь от соседей тебе гарантирована. А также от сотрудников магазина вежливое обращение и даже скидка или подарок при покупке. Он вот так в одной лавке постоянно общался с продавцом, так тот постоянно ему кидал к покупке пачку арахиса бесплатно. Говори людям доброе утро, Гунайдин, доброго дня и гунляр, доброго вечера и акшамляр. Хорошей работы Хайерли Эшлер. Слова Тешикюри Дерим. Если знаешь, что часто ходишь, например, именно в этот магазин, или часто видишь соседа, говори «Увидимся». Гюрюшу Следующий лайфхак. Если с кем-то из местных неформально разобщался, то при прощании можешь стукнуться с ним кулачком. Если с кем-то из местных где-то проводил время, например, посидели в кафе или где-то погуляли, при прощании встречи имитируй целование в щечке, прислоняясь дважды поочередно к одной, а потом к другой. Это у них проявление неформального общения. Они все тут так делают. Саваш вечно стою. Ну, Саваш Не ходи в кафе и рестораны, куда зазывают и написано не на турецком. Там тебя 99% обманут. Десятый лайфхак. Когда идешь гулять по достопримечательностям, один раз, купив накидку, закрывающую голову, плечи и колени, бери ее всегда с собой, чтобы не тратиться на нее вновь, так как во всей мечети требуется покрываться. А еще бери с собой пакет для обуви, чтобы не проверять, утащит ли твою обувь, оставленную при входе в мечеть или нет. Одиннадцатый пункт. Не забывай, что общественный транспорт, даже в Стамбуле, работает до 24.00, кроме метробуса шесть линий метро и некоторых автобусов, номера которых можно посмотреть вот на этом сайте. 12 лайков. В Турции нет Uber. Пользуйся мобильными приложениями, таких как p такси для вызова такси, либо маши рукой проезжающей желтой машине. На всех такси таксометр и в тех, которым машешь, и в тех, которых вызываешь. А также здесь есть очень удобные приложения для доставки. Мы их укажем в описании под видео, чтобы здесь не перечислять. Мы лично пользуемся э, доставкой Гетир, э, mm -hmm. доставкой еды, готовой на, на дом. Очень быстро привозят, э, нам нравится. Битакси э, постоянно пользуемся, если не хочется махать. Ну, опять же, в Гетир можно заказать и такси, но в каком бы приложении ты такси не вызывал, все равно к тебе приедет одно и то же такси. Вот Это то, которым ты будешь махать, это же такси к тебе приедет и через приложение. Разницы здесь никакой нету. Одни и те же машины, одни и те же водители приедут в любом приложении. Да, и еще мы пользуемся приложением Едивлет. Без него вообще жить не Едивлет. Госуслуги турецкие. Вообще. Расскажи, если живешь в Турции или часто сюда приезжаешь, знаешь ли ты об этих перечисленных лайфхаках? Ставь палец вверх, чтобы видео увидело больше людей. Подписывайся на канал, чтобы алгоритмы YouTube показывали видео чаще. И свои вопросы можешь задавать в комментариях. А также анонимно писать на почту, указанную в описании под видео. Обняли, подняли и немножко хрустнули, чтобы было приятно.